Царапины и мелкие сколы? Следы неудачной парковки? Надоело тратиться на ремонт кузова? Забудьте об этом. Все эти проблемы теперь легко решаются с помощью инновационного средства. Новинка этого сезона – карандаш от царапин NANOX. Кузов – самая дорогая деталь автомобиля, и именно он подвержен постоянному воздействию внешней среды. Царапины не только портят внешний вид, но и приводят к коррозийному разрушению кузова, что значительно снижает стоимость автомобиля. Но теперь с уникальным карандашом NANOX – эти проблемы больше не коснутся автолюбителей. Использовать его крайне просто. Откройте красный колпачок и обработайте царапину обезжиривающим составом, проведя по ней карандашом. Закройте красный колпачок и дайте составу подсохнуть. Теперь откройте желтый колпачок и еще раз проведите карандашом по царапине. Уникальный состав ремонтирующего лака устраняет царапины прямо на глазах. Помимо автомобиля, карандаш от царапин NANOX удаляет сколы и царапины на лакокрасочном покрытии лодок, велосипедов, мотоциклов, квадроциклов. Список можно продолжать бесконечно. Карандаш от царапин NANOX – абсолютно универсальное средство. Карандаш NANOX способен удалить царапины даже с поверхности бытовой техники. Все просто как «раз-два-три». Обезжирить, нанести лак, подождать, пока лак высохнет. Через час лак полностью высохнет, не оставив от царапины и следа. Помимо этого, лак надежно защитит поверхность от коррозии и негативного воздействия внешних факторов. Карандаш от царапин Nanox производится в США на заводе подразделения HighGear Products.